Последнее время молодые пары, чтобы решить свои проблемы, все чаще обращаются за помощью к психологу. Не стало исключением всем известная молодая пара Игорь и Лена. Что ты делаешь? Как ты меня назвал? Это литературное слово. Давайте продолжим. У нас тест на быстрые ассоциации. Я говорю вам слово, вы мне первую ассоциацию. Ну, понятно. Ну, Игорь, понял, давайте с него начнем. Дом. Ремонт. Деньги. Э, ремонт. Скандал. Э, ремонт. Грудь. Хотелось бы ремонт. Что? Что? Так, Лена, вы поняли схему, да? Я сразу все поняла. Ну а? хорошо, давайте теперь вы. Дом. Сейчас, сейчас, сейчас. Лена, вы должны отвечать первое, что пришло в голову. А оно еще не пришло, доктор. Оно еще даже не вышло. Оно красится сидит. Ready, го! Уют! Вот если бы не помог, вообще бы ничего не было. Честно. Упнишь все время. Что? Так, ваши проблемы лежат несколько глубже, да? Давайте э, попробуем оценить вашу сексуальную жизнь по пятибальной шкале. <связь> От одного до пяти, доктор, это несерьезно. Давайте расширим как-то границы. Ну хорошо, давайте по стобальной шкале. Ну вот, уже легче, один. А что, я полтора скажу лишь? Полтора не говорите? Так, Игорь, вы агрессивны к Лене, наверное, потому, что вас с детства била мама. Да. Мама брала тупую некрасивую женщину и била меня ей. Била, вот фобия, пожалуйста, развилась. Некрасивую? Лена, не передергивай, я сначала сказал тупую... Вашей семье просто не хватает доверия. Давайте проведем простой тест. Лена, закрывайте глаза и по моей команде падайте. А Игорь будет вас ловить. Готовы? Да. Ну, Игорь. Ну, Игорь. Лена, ты провалила тест на доверие. Да я бы рухнула, ты не поймал. Ты не доверяешь собственному мужу. Как с ним общаться? Можно с ним общаться, он любит вас на самом деле. Ты или нет? Игорь, давайте серьезнее. Ладно, люблю я ее, люблю. Ну вот, если будет кораблекрушение, в лодке будет свободное место, то вы кого возьмете? Понятное дело, доктор, что я возьму и вытяну ноги, отдохну немножко. А у нее второй взрослый по плаванию она выгребит. Я тебе выгребу сейчас. Ты чуть кольцо не слетела. <музыка>